Направим на экран свет от источника. Если на пути пучка света поставить диафрагму, то на экране образуется узкая белая полоса. Направим теперь световой пучок на трехгранную призму, расположенную между диафрагмой и экраном. На экране мы увидим широкую разноцветную полосу, которую называют спектром белого цвета.